В 1990 году в России был открыт первый фитнес-клуб. В начале 2020 их было больше трех тысяч. 23 марта фитнес-индустрия остановилась. Доходность фитнеса снизилась до нуля, а 16-часовой рабочий день стал нормой. Для помощи фитнес-клубам компания World Class запустила программу «Второе дыхание», которая основана на трех принципах. Внедрять лучшее мы используем только эффективные практики. Достигать результата, меняем подход к продажам, учитывая особенности маркетинга. Сохранять качество, ежедневная поддержка, сопровождение и развитие вашего фитнес-клуба. World Class предлагает партнерство, которое даст второе дыхание вашему бизнесу. Для того, чтобы стать частью компании, Нужно только позвонить. Опытные специалисты проведут диагностику вашего клуба, разработают стратегию и внедрят готовые решения. Да, это так просто. Специальное программное обеспечение помогает управлять продажами и клиентской базой, формировать гибкую отчетность, а также имеет личный кабинет и мобильное приложение. Мы умеем и знаем, как и где открывать клубы по своей франшизе. Это подтверждает более 300 тысяч довольных клиентов и доходы выше рынка на более чем 20%. World Class ⁇ лучшее решение для вашего фитнеса. Анимационные ролики Line and Space ⁇ современный метод продвижения бизнеса.